Не берега изрезанного тропами, не города на этом берегу, упали в полость звезды между соками и замерли в оплавленном снегу не то ни шороха, ни выкрика, Хотя бы ветер песню напевал. Походкою подвыпившего викинга Вступают сны пустынный Магадан. Одна моя тревога не уляжется, из ночи пробивается к утру, погаснет где-то звездочка и кажется, погасла чье-то счастье на ветру, ни топота, ни шурока, ни выкрика. Хотя бы ветер песню напевал, походкаю подвыпившего викинга, ступают сны пустынный Магадан, плывут дома грустной январской роздыми, как будто возьбер просшие суда, Пусть судеб, что гаданы за звездами, ни стужа, ни коснется, ни беда, ни топота, ни шороха, ни выкрика. Хотя бы ветер песню напевал, походкаю подвыпившего викинга, ступаю сны пустынный Магадан, походкаю подвыпившего викинга. Ступают сны пустынный могода.